Всем доброго дня и ночи! Вы на канале Мир Дерева. Сегодня хотелось поговорить о наших деревянных верстаках. Деревянный верстак – это компактное, практичное и многофункциональное приспособление для работы с деревом. С помощью столярного стола с тисками вы надежно зафиксируете заготовку, а значит вам будет проще сверлить, пилить, строгать, обрабатывать абразивным материалом. Изготавливать верстаки своими руками довольно сложно, поэтому мы предлагаем вам качественные верстаки фабричного производства. Из натурального дерева у деревянного верстака Profint Кобе компактные размеры. Такой верстак легко установить у себя на балконе, не говоря уже про гараж, мастерскую или подсобное помещение. Прочная конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. Самым подходящим материалом для изготовления столярных верстаков является дерево. Верстачные столы с тисками мы изготавливаем из твердых пород дерева, бука и березы, а опоры стола – выдвижные ящики и полки из недорогой сосны. Благодаря такому комбинированию материалов мы сохранили эксплуатационные характеристики и сделали деревянные верстаки еще доступнее для школьников, умельцев и профессионалов. При выборе верстака необходимо руководствоваться своими потребностями и площадью помещения, где будет использоваться столярный верстак мы предоставляем верстак стандарт Это модель базовой комплектации в комплект которого входит минимальный набор опций: тиски пеналы для набора инструментов в столешнице выдвижные ящики и полочка обеспечивающая быстрый доступ к необходимым вам в процессе работы инструмента верстак умелец оснащен тисками и четырьмя выдвижными ящиками где поместятся различные столярные и плотницкие инструменты в отличие от стандартного Встроенные в столешницу пеналы отсутствуют, что в своей очередь позволяет полноценно использовать всю поверхность верстачного стола. Верстак «Профессионал» подойдет для более требовательных мастеров с серьезными задачами. Модель оснащена шкафом с дверцами, полкой, пеналами в столешнице. Здесь вместо одних тисков вы найдете сразу два фиксирующих механизма. Верстаки для столярных работ изготавливаются на современном оборудовании способны с высокой точностью и максимально аккуратно обрабатывать материал. Столешницы у всех модельных верстаков всегда идеально ровная, а все компоненты оборудования идеально подогнаны друг к другу. Все стыки примыкают друг к друг другу, не остается зазора. За этим внимательно следят наши специалисты. А высокоточная техника полностью обеспечивает реализацию этого правила. Данные верстаки вы можете приобрести у нас в магазине Мир Дерева, который находится по адресу Рябиновая 41, корпус 1. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Всем доброго, до скорых встреч!